Ребята, смотрите, и мне периодически скидывают в личку мнение каких-то экспертов в области криптовалюты. И В чатах я периодически вижу, вот как сейчас вы на скрине можете посмотреть, мнение одного эксперта. И у всех, у них, ну вот у большинства у них, один анализ. Это посмотреть на график и сказать, о нет, упало, все, это никому не надо, это никогда не выстрелит. Мы сейчас говорим про криптовалюту призм. Говорят... Курс упал, падает там в 100 раз, в 99 раз упал. Все это никому не надо, это больше никогда не стрельнет. Но смотря на все это, я понимаю, что ну, это никакие не специалисты. Это просто балаболы, которые на камеру что-то там э, балакают и особо ничего в этом не понимают. Потому что я вообще воспринимаю текущий рынок криптовалют, как вот видят эти люди его, это обычные ставки на спорт где люди э, делают выбор между покупкой монет, а не между выбором команд, на которую поставить. Потому что как и в букмекерских конторах, так и на бирже ты делаешь ставку. В плюсе ты будешь или нет? То есть выиграет эта монета или не выиграет? Также на рынке можно ставить на то, что монета проиграет. Вот именно этим эти люди и занимаются. И зачастую они даже не проникаются тем, а что изначально такое криптовалюта. Для чего она создавалась и какими характеристиками она должна обладать? Потому что есть куча экспертов, которые про финика рассказывали, и в рой клубе говорят, вот юми это классная, крутая, замечательная криптовалюта, но подтверждений этому никаких нету. И они просто смотрят на график, который при достаточно хорошем количестве денег можно неплохо так и рисовать. Чем занимаются многие проекты на старте своем, когда им надо втюхать? токен, коин, который за собой ничего не несет, но они просто собрав у себя эмиссию всех монет еще до продаж его, они просто рисуют на графике такую красивую картинку, где все цены идут вверх. А потом вот как игра в кальмара, да, по мотивам и точнее одноименно сериалу, который стрельнул недавно во всем мире, вот как там надурили людей. Вот можете перейти на график и посмотреть и растущий рынок он еще не гарантирует того, что ты чего-то там на этом потом в будущем поднимешь, а может быть даже наоборот. А падающий рынок, он тоже не гарантирует то, что всегда так будет, потому что я вам приведу, вот у меня в голове почему-то всегда возникают сразу два события, которые я сейчас вам хочу привести в пример. Например, мы знаем, что 30 марта 1867 года Соединенные Штаты Америки заплатили России за Аляску 11 миллионов царских рублей. На данный момент эта сумма равняется 7,2 миллиона долларов. Вы представляете, какая сумма? Но если мы перейдем на постоянный фонд Аляски, это фонд, в который они не менее 20% средств от добычи нефти перечисляют, и потом выплачивают дивиденды своим гражданам, то этот фонд уже оценивается в 64 миллиарда долларов. Вы представляете, Аляску продали за 7,2 миллиона долларов, миллиона долларов, да, я не ошибаюсь, миллиона долларов, и кто-то вот эти аналитики, они вгореляли, скам, дешевая цена, вот всю Аляску продали за такие копейки. А сейчас у Аляски только постоянный фонд, 64 миллиарда долларов. То есть это не значит, что Аляска говняная и с помощью ее ничего нельзя заработать. Это значит, что люди ее дешево оценили. Вот Российская империя, она подумала, а, что это там Аляска. И за копейки ее отдала. То же самое происходит из призм. А еще вот мне интересно, чтобы эти аналитики сказали, если мы посмотрим а, график а, на нефть, да, фьючерсный, когда это все дело происходило. Так, в понедельник 20, 20 апреля майские фьючерсы открылись на отметке 17.73 доллара, но за несколько часов цена контракта упала почти на 56 долларов. Что стало рекордным падением за сутки. После завершения расчетов по итогам дня торги майским фьючерсом возобновились на отметке минус 14. То есть нефть стоила там минус 38 долларов в какой-то момент. И по суждениям этих горе-аналитиков весь мир должен был забить в трубы и кричать «Все, нефть говно, нефть никому не нужна, она больше никогда не поднимется». Мы с вами понимаем, что это из-за неких обстоятельствах, там и коронавирус, или еще что-то произошло. Но давайте и в криптовалюте призм также не будем откидывать эти обстоятельства в сторону. И давайте еще раз уясним, что то, что отображается на графике, это не придает или не отнимает ценности проекта. Это значит, что или манипуляции какие-то могут идти, или какие-то факторы на это влияют. Или просто люди в текущей ситуации, большинство людей, которые вот, если мы берем расчет призм, покупали этот актив, они не понимали, что они делают. А потом, когда они поняли, что им это может даже и не надо. Я же не говорю, что эта монета всем нужна. Она бог дает характеристиками которыми должна обладать, на мой взгляд, настоящая криптовалюта. И вот они взяли и вышли просто оттуда. Неважно почему, они дешево оценивают актив, которым они владеют. У них, возможно, вообще другие задачи. Поэтому вот эти вот ставочники, ставки на спорт, потому что вот этих всех аналитиков, Рафаэль эти, блядь, ну всякие вообще вот эти, что они делают? Они просто занимаются ставками, но ставками не на спорт, а на криптовалюты. Вот вся их деятельность. Просто открылся новый рынок, тут можно рассказывать новые крутые классные истории, но они с таким же, таким же образом могли бы сидеть, просто смотреть, как команды играют в футбол, каких игроков они покупают, каких игроков они планируют купить. Точно так же все это анализировать и свои выводы давать. То есть настоящая криптовалюта, ценность криптовалюты. Это не в ее стоимости. Ну, конечно... Хорошо, когда она или всегда стоит одинаково, или более-менее растет. Да, плохо, когда ты вложился в актив, а он все время падает в цене. Но настоящая ценность, это не вот эти вот графики или еще что-то. Это простота использования, это защита твоих монет, это приватность, да анонимность тут вроде в блокчейне нету анонимности как мы понимаем но иногда эти два понятия объединяют то есть в этих ключевых каких-то параметрах которыми действительно должна обладать криптовалюта а не тот эфириум до да, который мы берем где щелчком одной кнопки бутерин может все полностью остановить или допечатать еще в себе монет или еще там что-нибудь сделать да? и таких криптовалют вообще очень много где вы просто являетесь а, частью а, чего-то плана, да, и от вас вообще ничего не зависит. В настоящей криптовалюте от одноранговая сеть все равны, и вы можете быть уверены, что ваши монеты под надежной защитой, если вы предоставили им эту надежную защиту, и то, что не выльется на рынок больше монет чем было заявлено изначально то есть как ваура да вот это я еще монете вот у нас и миссия такая больше допечатываться не будет проходит там пару месяцев Сан, еще нужны деньги он говорит так чтобы поддержать проект я придумал новые крутые фишки в рекламу вложусь я еще там пару миллиончиков монет допечатаю господа всех приветствую я очень вас прошу не паниковать в данной ситуации как бы да ну, тяжелое положение, тяжелая ситуация сейчас, и из нее выход есть. В данный момент те вещи, которые я предлагаю, то есть продажу монет, я прошу вас поддержать ее, и в дальнейшем, я уверен, уже не понадобится каких-то радикальных мер, потому что все будет хорошо. Я позже напишу, во сколько будет эфир, я постараюсь его провести сегодня, либо завтра. Вот. И мы с вами побеседуем и все обсудим. Спасибо за внимание. То есть в призм мы можем быть уверены, что такого не произойдет. А во многих других монетах, которыми вы торгуете, это очень запросто может произойти. Поэтому изучайте технологию, изучайте э, потенциал монет, да, вот что она вам в дальнейшем может принести. И только на это опирайтесь, а не на какие-то там графики, которые а, запросто могут завтра показать совсем другую ситуацию.